Всем привет и с вами снова Шеф Мэйд. Сегодня делаем легкий салат с фирменным острым соусом. Сразу приступаем к приготовлению соуса. Для этого чеснок мелко порубим. В майонез добавим аджику и рубленый чеснок. Слегка все перемешиваем и отставляем в сторону. Зелень, петрушку и укроп также следует порубить очень мелко и добавить в наш соус. Еще раз все хорошо перемешать и отоставить в сторону. Соус готов. Достаточно крупными кусками следует порезать огурец и помидор. Зеленый лук нарезаем тоже достаточно крупно, чтобы было удобнее нанизывать на вилку. Огурцы, помидоры и лук складываем в контейнер. Заправляем приготовленным соусом и хорошо перемешиваем. Тарелку украсить листьями салата Айсберг и выложить заправленные овощи. Легкий салат готов. Снимаем пробу. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. До скорых встреч!